mm okay. Сказали мадам, что у вас есть другой. Он богатый, крутой, молодой и учтивый, что встречаетесь вы с ним уже третий день, и он нравится. Потому что красивый, что встречаетесь вы, С ним уже третий день, и он нравится вам, Потому что красивый, и с вас я вдруг Мне шальная попалась, я ему целил в лоб, а попал прямо в зад, и над фактом таким долго лошадь смеялась Я ему целил в лоб. Взад. И над фактом таким долго лошадь смеялась, что останется шрам, но ну, так это пустяк. Секунда ты ему рану забинтовали. Только как он кричал, испугался винар говорят, за пять звезд, громкий голос слыхали только как он кричал, испугался вина, говорят, за пять звезд, громкий голос слыхали. Если будете вы с ним однажды в постели, Вы не верьте ему, то, что он воевал, Этот шрам подает. Он твой этот шрам подарил и я ему.